...желание чрезмерное, но с Герн играло в двумя не раз. Посмотрим, как он сейчас будет справляться на рубежом. Помните монт его захлёстывалось, либо много раз в нынешнем сезоне. На не прекрасной формы ошибки были не но понятны Гердалину. Я бы с ними скажу, со стороны, он прекрасно знал, что и так нужно делать. Антонистический человек. А эта четверка? Эта четверка представляет интерес особый, не только потому, что здесь Дима Малышка бежит. Каждый из этой четверки вполне себе состоятельный человек. Другие нарышки на трибунах, И палаты. Много-много зрителей. Где хорош, там хорош. Какое плотнокровие. Как здорово он это делает, а? Делал предложение этой совете, и совета не смогла отказаться. Машка, итальянец. Малышка, молодец, вот втроем попали. Астрин и Немец. Немец, Дима, справляет сейчас поглядим. 22,7, 23, 23,9. Итальянец с двумя Там патронами Консульта, кстати, молодец. Мы сейчас увидим, если ДСЕ справится, тоже вроде бы зеленый, фактически и второй. В, целый, э, в декабрь, когда его упорно ставили, французы понимают, что нужно наигрывать, а ведь он до этого был практически неизвестен широкий урок ребятонной публике, но известен э, тренером сборной команды. Но ну там на последнем этапе, даже переболевшего, это очень серьезная кила. После рекламы вернемся. Маша а всегда обожала кататься на коньках. Она была как ангелов в розовых блестках. Она продолжает кататься, но блестки пропали. А -а -а! Теперь она просто не вылезает из этой формы. Счастье, я узнала, ничто не избавляет от пятен, так же, как Арель. Вот он еще от этого наряда избавил. Арель удаляет разнообразные и сложные пятна, как настоящий чемпион. Это мой Арель, чемпион по удалению пятен. Смотрите, что происходит на отрезке 3.4. и Сокращают преследователи отставания Берн-Дарина. 22,7, малышка. Сейчас 18,9. Да, да, поэтому... ...как их иногда обижали, отравили, не понимали, как их фактически самостоятельно <свес> Человек атлетичного совершенно вклада. Что касается Александра Зубкова, который посвятил, посвятил самого себя спорту, посвятил самого себя служению, сначала саням, потом баслею, Он вроде бы закончил вообще за спортом. Он стал не спорта и пустые области, за которого наряду в сейчас и выступает, как и за армейский пух, мы говорили. Вот это их шанс, несмотря на возраст. Чуть ну, помолот там 74-го возраста, опыт и 70-го -го воевода, но все равно, казалось бы, все, карьера закончена. И все-таки у них был шанс стать чемпионами. И они наступили на свой воздух. Они а, свою казалось бы непримиримую сторону конфронтацию свели на нет. Они помирились, пожали другую руку, работали как сумасшедшие, как проклятые. Если и на этой трассе я не смогли взять золото. Вот на этом, казалось бы, настало наши Мы были еще четверки. Четверки, которых вообще никогда, мы уже говорили, за всю историю и советскую, и российскую не становились олимпийскими чемпионами. Да, тот же самый Зубков уже брал серебро в Турине Да, тот же самый Зубков трижды выиграл общий счет Кубка мира. Я помню, к нам на неделю спорта он приходил с этим Кубком. Он приходил с наградами чемпионата мира. Мы их трогали их, не верили своим глазам, что это возможно, что вот так человек без трассу и строим, но чтобы потом была построена Парамонова, только потом была построена эта трасса самки, но сюда придут новые ребята молодые, которые видели это все, которые видели в санях, который выступал Девченко и его партнер по команде, которые видели как третий поп выступали в Астеритоне это переломный момент для российского спорта здоровый образ жизни, это все, что нужно для здоровой нации, для победы потому что у нас мало союзников, но один, один из них и главный, это мы сами это мы сами, которые должны Сами себе, никому другому. Мы должны сами себе заниматься спортом. Мы должны беречь себя в первую очередь. Мы должны беречь свою родину. И вот эти ребята делают очень большое дело. Потому что, посмотреть на эти победы, ребята пойдут. Пойдут. Ну пусть не все люди людях кто-то пойдет заниматься другими видами спорта. Главное, что они придут и будут заниматься этими видами спорта. Вот сейчас мы видели то, что было на Медл Плазе. Сейчас вы видели тот самый момент, когда награды. с они боролись многие годы. Холкан, который был уже олимпийским чемпионом, а Ванкувер, мы говорили, они смогли их опередить. И после этого собрались, продолжили работать, причем а, по своей схеме. Из-за шести тренировок они провели всего четыре. Многие спрашивали, да как же, зачем же, почему же? Вроде бы. А, вот нам напоминаю что это было как раз 17 февраля, когда они боролись в данной ситуации со временем сетки а, в своей четвертой последней попытке. года вот под золотой финиш, вот тоже, которая работает тренером, в том числе у его разгоняющих. И uh, того же Алексея Негодаева вырастила именно она, который uh, он совсем молодой парень, 89-го года рождения в Иркутске родился, в Мордовии тоже выступает. Uh, что касается Труянкова, чуть постарше, 84-го года из Красноярского края сам. Uh, вот два разгоняющих, которые... Еще раз вместе с тем же воеводой и, конечно, вместе с гениальным пилотом Александром Грустовым, психологически не сломим. Это настоящий русский митис 39 лет. И человек, который всю свою жизнь еще конец, а затем в через несколько олемпят шел к этому. Тоже. И он взял 2. присутствовала в программе практически с самого начала. И вот мы смотрим на э, сегодняшние попытки. Смотрим и мы верим своим глазам еще раз. Причем, насколько же нервным была эта последняя попытка, как же была раз к этому моменту. Просто представьте себе, один за один проходили пилоты, и те из вас, кто посмотрел до конца третью э, попытку, и те, кто видели, как третья десятки буквально мотала э, бобы по разбитому у. Ресторанцы понимают, насколько тяжело было открывать последние. Как тяжело пришлось одному за одним всем и нам, и нашим соперникам. И, конечно же, Касьянов молодец. Но молодцы Джексон, который выступали до него, молодцы и Холтос которые выступали после него. Какое давление психологическое здесь, в этом уникальном, красивом комплексе Цанки, в горах, недалеко от Красной Поляны, вот, так вышло, что все Олимпиаду проработал в Нижнем Кластере, в прибрежном. И знаете. Пере всем тем, что построено там, и то, что будет продолжаться там, и спорт, который будет а, присутствовать там на протяжении. Сегодня проезжающие красные я увидел своими глазами, что было на порядке. Еще еще можно сказать более красиво, а, действительно невероятно, это и есть движение к будущему, это и есть то новое, что нас ждет, и на Олимпиаду закончится, пройдет паралимпиада, но сюда будут приезжать а, люди. Тоже у нас а, придут успехи и а, лучшие мире следуются к нам, помогают, нам а, передают свой опыт и а, затем поют а, наши деньги. И вот это ради этих моментов мы проводить эту олимпиаду, ради единства наций, ради единства людей со своими сменями, которые многие годы были забыты, многие годы были никому не нужны, но многие из них. Мы не пережили эти важнейшие 90-е годы, не пережили в спорте, по крайней мере, и постарались найти себя в новой жизни, но не всегда это было просто, сколько тренеров, детских тренеров бросили заниматься тем, чем они занимались. Но все это позади, все это позади. И сейчас главная задача это главная задача государства, это спорт. Почему? Потому что он объединяет. Потому что он улыб детей с улицы. Потому что вместо глупости он дает им здоровье, он дает им веру в себя, в свою страну, в воздух, себя, своей и Спасибо еще раз вот этим ребятам. Огромное спасибо этим ребятам. Дмитрию Тунинкови, который сегодня разгонял вот этот экипаж. Алексей Негод. Долгаста до спуска. До долгаста. Пазер, почувствовал, почувствовал свою добычу. Конечно, конечно, будем.